Всем привет, дорогие подписчики, с вами канал CryptoGain. Уже неделю не виделись, вы сами видели, что у нас происходило с курсом биткоина и я делал маленькую паузу, вообще следил за всем этим темпом до да, роста и наоборот падения больше и все-таки сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. Будем надеяться, что он будет расти, я думаю, он будет это делать. Но давайте перейдем все же к нашей теме сегодняшней. У нас отличный проект новый. Эта команда уже, в принципе, на моем канале э, я показывал, рассказывал о них, только о других проектах. проектах называются, а, называются, Назывались они LGS Coin, предыдущий у нас, очень крутой. Янода у нас стоила порядка пяти тысяч долларов. Сейчас они открывают новый проект, уже его открыли. Это будет LRM Coin, да, то есть э, сейчас поподробнее об этой монете. Э, проект какой-то просто, какое-то новшество да, там, в сфере медицины будет он называться естественно LRM coin проект в принципе уже уже они залистились, уже есть на мастерноде сразу скажу что на мастерно-нод у нас в районе идет 10 тысяч долларов то есть понимаете да опять их не размах С самого начала люди сюда заходят нереальными какими-то темпами за день просто больше 30 мастернод понимаете по 10 тысяч долларов это их не третий или четвертый даже проект уровня уже то есть премиум до да, класса и значит, так можно выразиться по сравнению с другими не конечно зайдя сюда вы сто процентов заработаете и, опять же здесь смело говорю что чем больше вложите тем больше получите как ни крути это правда даже если я захочу мануть или сказать что то не так это не получится так что проект реально стоящий достойный для того чтобы в него вложить средства все же у нас будет по проекту что у нас есть мастернода есть постмайнинг можно купить как монеты можно купить как целую мастерноду шарит но неважно, можете скинуться на ваше усмотрение смотреть нужно по вашим финансам вообще что это за монета в первую очередь средства да, которые вы получаете соответственно монета сама LRM, как вы ее можете использовать соответственно вы ну, для нас понятно продать ее да, получить как-то какой-то дивиденд и что она вообще может эта сама монета предназначена как один из способов оплаты, либо вы можете просто оплатить медицинские услуги два простых шага, как здесь написано, я переводу немножко страницу, чтобы было вам проще. Можете оплачивать медицинские услуги данной монетой. Не знаю, кто у них из партнеров, как они запартнерины, как они вообще это все будут выглядеть. Я не буду даже об этом рассказывать, потому что я сам не знаю, даже белой бумаги, насколько я посмотрел, это и написано. Естественно, что безопасные кошельки у них будут, можете хранить спокойно, безопасно свою монету. На этом, естественно, сам проект на блокчейне сделан. Будут быстрые транзакции, полный список будет вот здесь предоставлен у нас. Интеграция, основная цель платформы, является единой, да, то есть блокчейн-база, которая будет у нас искать мгновенно доноров и здесь будет вообще поиск доноров и создание, здесь идет акцент на то, я что не сказал, здесь будет, я кстати сам только вот недавно про это все-таки решил сразу почитать, будет создание донорских органов с использованием 3D-печати, вы все знаете, да, что есть 3D-печати, они довольно-таки уже давно используются у нас в эксплуатации, но то, что они делают органы, я честно скажу, на этой неделе узнал впервые, я просто обалдел, да, такое есть, ребята, представьте, они сейчас это уже практикуется и этот проект будет напрямую, то есть законтачен, да, простыми словами, именно с данной отраслью, с данным направлением. То есть это реально новые технологии, прорыв как бы, в медицине, если так можно сказать. Ну, думаю, соответственно, здесь и финансирование будет неплохое. Ну, то, что проект богатый, я не буду это объяснять, вы сами уже видите, вы видите одну цену мастерноды, предыдущие для предыдущих то есть... У них мастерноды были проданы там по 5000 долларов, больше 400 штук. Я думаю, мне не о чем тут говорить, вы сами все понимаете. А, здесь мы видим, да, можно купить у нас саму монетку, можно скачать кошелек. А, показано, что сеть создана для многих поиска, еще раз повторюсь, органов с помощью 3D-печати, которые у нас созданы. И этот проект больше устроен даже идет акцент на то, что поможет спасти миллионы жизней во всем мире. Я думаю, это очень благородно на самом деле, если ну, правда посмотреть, что это. Если это действительно работает, как в этом говорят, хотя бы даже на 1%. Это уже будет большая польза. Большая польза для всех, для всех нас. Но нас опять же интересует заработок. Мы пришли сюда за этим и как можно быстрее. Опять же, так скажу, что. Они сегодня на Мастернода онлайн появились, сегодня они появились на куда-нибудь за QNX, они сегодня залистились с утра, насколько я знаю, и уже цена монетки у нас колеблется в районе там, 11$ долларов одной, это очень круто. Здесь у нас дорожная карта представлена, этапы, которые сейчас они уже прошли, маркетинговая компания идет и, в принципе, заканчивается, шоу, продажа монет сейчас идет. Но это не, уже нельзя назвать, это никакой не пресел, просто идет уже продажа, можете их купить. А, развитие самого проекта, в принципе, четвертый этап это у нас а, запуск обозревателя блоков, релиз кошельков, Linux, iOS, Windows. Предпродажа опять же идет, я не знаю, чего, насчет монет, но ну, я не сказал, что это была предпродажа, здесь так все лонится ее покупать. мастернода онлайн залистились, а сегодня было. Баунти награды у нас тоже сейчас работают. Зайдите, посмотрите. Может быть, кому интересно, ретвиты, твиты и так далее. То есть, я думаю, это актуально. Можно заработать какие-то деньги. Кто здесь за этим, да, кому интересно, пожалуйста. И дальше смотрим, они будут листиться, У них будут очень крутые биржи. На ней оплачивают. Я знаю, коинэкченж они оплатили сразу же. То есть, они не ждали ничего. Они просто, знаете, биткоин 2 заплатили. Все, пожалуйста, они уже на бирже день в день. То есть, ребята очень крутые. И смотрите, виде идет партнерство местных магазинов, объявление о партнерстве, то есть проект будет развиваться, то есть они будут искать новых партнеров. Это очень, на самом деле, перспективный проект. Опять же, он как краткосрочный, так и долгосрочный, в зависимости от ваших непосредственно вкладов, точнее, объема ваших вкладов. вкладов. Ну, это вы сами понимаете. Больше вложил, больше получил и так далее. Видим обменники, которые у нас здесь будут кошельки можно здесь скачать я уже windows я скачал потому что я хочу зайти на этот проект из тех которые видел в последнее время это наверное лидер однозначно я не хочу по 15 раз это повторять но я сюда зайду 100 я хочу взять монет хотя бы для начала там долларов двести далее посмотрим что получится поставим постмайнинг посмотрю что у нас будет вот у нас спецификация монетки мы как раз к этому подошли видим название монеты понятно алгоритма squark да то есть постмайнинг награда за блок от одной до восьми монеты в зависимости опять же от блока это ниже все будет Вы зайдете посмотрите награда мастернода от 75 до 90 процентов и стейкинг да то есть пост майнинг у нас от 25 до 10 опять же в зависимости от блока всего у нас будет монет время блока 60 секунд всего монет у монету 41 миллион При ну один процент грубо говоря это в принципе нормально здесь у нас идет сама таблица диаграмма от блока, какая у нас награда за один блок. Награда мастернод идет, вот смотрим там от 10 тысяч 20 тысяч, 75% процентов мастерноды 25%, то есть пост майнинга Ну и сами можете посмотреть, все очень просто. Больше можно узнать здесь, перейти по ссылке. Мы видим их команду. Вот этот вот человек, да, Владислав, он у нас был на предыдущем проекте лидером. Я так понимаю, что очень успешно на самом деле успешный человек, он, он реально представляет наверное, топовые проекты, по крайней мере, которые были на моем канале. И э, я с ним общался, я ему писал, спрашивал. У них, конечно, очень грандиозные планы и э, считаю, что команда здесь превосходная. Кто они, чем именно конкретно занимаются, подробно откуда, не могу сказать, но такие проекты, знаете, они делают каждый день. И заметьте, каждый проект каждый проект у них очень успешный, очень. У них не было никаких файлов вообще. То есть так что, ребят, сюда можно вообще смело заходить. Здесь у нас все контакты, да, здесь есть почта, где можно обратиться к ним непосредственно страницы на Facebook, на Фейсбуке, на Твиттере, Дискорд-канал, Телеграм-канал. Пожалуйста, заходите, смотрите. Здесь у нас белая бумага, я открывал, смотрел. Но здесь все на английском, я не буду переводить. Посмотрите, кому интересно столь подробно, чем они занимаются. Кто хочет вложить деньги, я думаю, вам стоит ознакомиться каждому. Ну, здесь почти то же самое у нас все повторяется. Опять же, все мы доходим до дорожной карты, таблицы, то есть, да, с наградами за блоки. Открываем мастернод онлайн, да, на этом мы и закончим. Можем посмотреть у нас. Цена монеты 11 долларов, почти половиной да, уже там, скоро, я думаю, приблизится к 12, потому что она реально растет уже восемь 8% у нас. В плюсе у нас уже активных мастернод уже плюс 2. Пока я сейчас хотел видео записать, я буквально перед этим открывал страничку, смотрел, было 36, стало 38 по 11 тысяч у нас берут два с половиной биткоина, грубо говоря, э, мастернода их просто берут нереальными темпами. Это это очень хороший показатель. Я, кто не в курсе, кто только смотрит, да, или кто где-то сомневается, поверьте, за эти деньги это превосходный показатель, э, то есть покупки вообще и самого проекта это показывает то, что проект очень успешный, очень и э, то, что у него можно смело вкладывать деньги не говорю, что отдайте свои последние 10 тысяч долларов, которые вы полжизни собирали в этот проект. Нет, вы можете потратить 500 долларов, и вы через неделю уже получите их обратно, а через еще неделю еще, получите еще плюс 500, может быть, даже больше. Сами посмотрите, какой ROI, сколько вы можете зарабатывать. Ну, я говорю про мастер -ноды. Вы можете скинуться и так далее. На ваше усмотрение. Ребят, я думаю, это можно заканчивать. Еще раз повторю, что проект просто бомба. А, смело прям заходим, смело сюда вкладываем бабки, зарабатываем. Как быстро, так и на долгосрочной основе. Я думаю, все будут благодарны мне, кто еще не видел этот проект и нашел его через меня. Так что пишите в комментариях свои вопросы. Мне можете писать на почту. Пожалуйста, отвечу каждому. Все контакты оставлю. Все ссылочки будут в описании. Так что обращайтесь. Всем спасибо за просмотр. Всем профита. Удачного вложения. Ребят, всем пока.